Здравствуйте, друзья! С вами снова Дмитрий Куликов. Сегодня я расскажу, как устанавливать движок для сайта, будь то WordPress, Jumbo, OpenCart или любой другой движок или система управления контентом, так называемая CMS. Для того, чтобы установить движок на сайта, заходим во вкладку CMS, нажимаем ее и попадаем на панель автоматической установки CMS. Далее просто нажимаем кнопку «Установить». И если у вас несколько сайтов, то выбирайте конкретно, на которые вы будете устанавливать. Нажимаем «Установить CMS». Пожалуйста, мы попадаем на список подготовленных для установки CMS. Вот их достаточно большое количество. Есть бесплатные, есть коммерческие. Нажимаем на ту систему, которую хотим установить. Wordpress, Joomla, Drupal, допустим, из интернет магазина PopinCard, TamuCard. Ну, их тут много достаточно, так что выбирайте. Если платный, то называйте коммерческие, допустим, Simpla, Bitrix, PHP, Shep, YumicMS, Netcat, Amira. Ну, все достаточно известные CMS тут представлены. Мы ставим WordPress, нажимаем WordPress. Если у вас несколько доменов для установки, выбираем обязательно домен, который, на который будет устанавливаться сайт. Логин администратора обязательно выбираем латинскими символами. Пароль администратора также используем латинские символы и цифры. Почту администратора. То есть это почта, на которую будет приходить все сообщения с сайта. Описание сайта предварительное также записывается первоначально латинскими буквами, потом это все мы поменяем без проблем уже из админ панели. Но здесь нужно задать какое-то название. Нажимаем кнопку «Установить сайт». Все, пожалуйста. Семейс устанавливается через 2-3 минуты. Вот, пожалуйста, всплытие окошко, что Семейс успешно установлено. Вот адрес нашего сайта, по которому он будет доступен. Здесь адрес панели управления, через который мы входим. Она состоит из адреса «slash» и /e wordpress admin Так всегда вводится. Потом появляется окно входа. Логин администратора, который мы вводили. Пароль администратора, который мы опять же вводили. Ваша почта. И реквизиты для доступа к базе данных вашего сайта. Первоначальные вам не нужны, они вам нужны будут в случае восстановления ваших, вашего сайта, допустим, что-то случилось, а так эти данные вам, в принципе, и не нужны. Заходим в панель управления, нажимая вот эту ссылочку, либо вводим адрес сайта и slash wordpress admin Входим и мы попадаем в админ панель входа на блок WordPress. Забиваем данные, которые у нас были на предыдущей странице. То, что мы задавали пароль. Ставим галочку ⁇ Запомнить меня ⁇ чтобы каждый раз не набирать логин пароль. И нажимаем кнопочку ⁇ Войти ⁇ Все, пожалуйста, вот мы в панели управления вашим блогом WordPress. Редактирование блога с сайта вашего мы разботим в других уроках. Спасибо за внимание. Удачи вам. До свидания.